И, внимание, первая персидская династия в Иране появляется после арабского завоевания в 1925 году. Пехлеви, когда Реза первый стал шахом Ирана, основал новую династию. Собственно, династия из двух человек. Его сын, Мухаммед Реза Пехлеви, был последним шахом Ирана. Вот и все. То есть, с 1000 года до 1925 года, с небольшим перерывом на монгольский период, Ираном правили тюркские династии, и только тюркские. А до 1000 года, с 652, -го, ну, можно считать 640, когда была битва при Кадессии, было арабское владычество, и там разные зависимые от халифов государя, князья. А где персы -то? А нет персов. Персы были при Сасанидах и персы были вот при Пехлеви. Вот вам персы, иранский элемент. А вся остальная тысячелетняя история, Тысячелет истории Ирана, это на самом деле история тюркских государств в Иране. Это в значительно большей степени история тюрок в Иране, а не персов. И если от этого... Отмахнуться, то мы вообще ничего не поймем ни в истории Ирана, в великой цивилизации, которая только сегодня выглядит такой за дворками мировыми изгоем и так далее. Но это результат санкций, иранской революции 1978 года. Вообще это великая страна. И так же как Китай, который долгое время выглядел каким-то там захолустьем мировым. Которые делили, грабили европейские колониальные державы. А сейчас Китай это номер два в мировой истории экономики и политики. супердержав. Подождите, еще Иран поднимется. Придет время, может быть не при нашей жизни, когда Иран вернет себе былое лидерство. По крайней мере в региональном масштабе. И он этого не сможет сделать, если он не поймет своих тюркских корней, которые в Иране гораздо глубже, чем корни России, связанные с степным с тюркским миром. А мы с вами говорим, что без тюрок не было бы современной России, российского государства, не было бы русской истории, русской культуры, вообще ничего бы не было. С Ираном это все еще гораздо более ярко видно, и роль тюрок в истории Ирана еще гораздо больше. До 40% населения вообще Ирана во все времена составляли... В века и позже тюркские племена, они сейчас там и большую роль играют. Там, например, азербайджанцев больше несколько раз, чем азербайджанцев в нашем Азербайджане современном. Вот. А кроме азербайджанцев, там еще огромное количество так называемых шахсеренов, бывших. То есть племена, которые поддерживали шаха, это кочевники, они почти все тюрки. В общем, корни тюрок в Иране глубокие. А там огромный. И когда мы с вами будем говорить о том, как вот происходили события, связанные с тем же Надир Шахом, с его нашествием на Дагестан, с историей современного Азербайджана, мы всегда должны держать в голове вот то, что Иран постоянно будет фигурировать в этих наших рассказах. Это вовсе не Иран персов, это не династия Пехлеви, это вообще не наследники ахеменидов и там сасанидов, ничего подобного. Это тюркские государства в Иране. И вся история с 1000 года по 1925 Ирана – это история тюркских государств и тюркских династий в Иране. Вот это я хотел вам, собственно, и сказать.